Ух ты, и снова я. Александр Криволапичин. Ребята, а? Ранний пион. Красавец. Сейчас солнышка нет. Пасмурная погода. И пиончик должен быть красивый. Я в этом году его специально не подвязывал. Пусть так будет. А на следующий год вот подвяжем ранний темно-красный пион. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Кривола, печенеки. А здесь, а, здесь вот под забором растут и ирисы. Наша кнопочка. И такие и рисы. Это у нас на Клумбе на улице. И такие ирисы темные, но красивые. Угу. Угу. казацкий можжевельник. Наверное, метра три на два. Большущий. Это у соседей за двором. И такие ирисы. Простенькие, но красивые. М? Простенькие, но красивые. Сейчас еще чуть-чуточку. Это у соседей. Ай -ай. Тоже за двором у соседей ересы. Красавцы, да? Красивые ирисы. И такие ирисы, да? Темные, но красивые. Ирис. Идем далее. И такие ирисы. Мне больше всего нравятся. Желтые, ярко-желтые ирисы. Это у нас ирисы за у, за двором растут. За двором, Ай. такие реденько, такие. Ай. Такие ирисы. А? Я чтобы не потоптать еще на клумбе цветочки, иначе я жена заругает. Вот такие ирисы, Смотри. красиво, да? Идем далее. Ух ты, и снова я. Александр Левола, Ирисы. Эти ирисы растут у нас возле виноградника. М? Этот что не расцвел? Это красота. М? чтобы я их не поломали. надо проходить аккуратненько. И такие симпатичные ирисы, и такие ирисы, и такие ирисы, и такие, ирисы. И такие. И такие. Корловейка в цепле золи застричает. И такой красавец! Ирисы красивые, да? Это у соседей. А раз соседи соседей есть, Значит, будут и у нас. Они с женой делятся. И такие ирисы, ребят, красавицы. И такие ирисы, красавцы. И такие, смотри, маленькие да ударенькие. М? И такие М? красавцы М? И такой красавец. Раз И такой пион. Красавец. Очень очень красивый ранний пиончик. Красиво, да? Переливается цвет. Переливается. Красавец. Пьон красавец. Ранний пион. И такие ирисы. Это у соседей. И такие ириски. Ирисы. Красивые, темные ирисы. А здесь, смотри. Красота. Ириски. Ирисы. Здесь такие ирисы. ирисы. Вот такие рисы. Смотри, какие красота. Красивые, да, ребятка? Это виноградники у меня растут. Вот зацветают риски. И рисы. Тоже красивые. Ну, рисы. Сейчас еще. Смотри. Смотри, какие красивые рис. Дом далее. М? Это возле виноградника, и рис. М? Запах обалденный стоит. М? М? Красиво, да? И такой пион ред шарм. Oh. Смотри, какая красота, а? ребят. Mm. Смотри. Красота, да? Пион Ред Шарм. Цветы 2021 года. Пион 2021 года. Ну что, ребят, у нас дожди, постоянно дожди. И я не смогу подойти близко к пиону. Иначе я утрамбую землю и жена будет ругаться вот такой пион ред шарм и такой красавец розовый пион Что какая-то букашка сидит. Ну и все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап. Печенеги. Пока-пока, ребят.